всем, меня зовут Данил, вы на канале Лиза Блатова. и я знаю, что многие сейчас сидят на карантине из-за коронавируса и я решил вам показать отличный способ заработка денег в телефоне. Заходим в первое приложение Манфест должны зарегистрироваться как вы видите, я уже зарегистрировался вы можете как приглашать по реферальной системе своих друзей, так и чуть-чуть э, вам э, другой способ покажу. вы можете приглашать своих друзей, либо делать объявление группы ВКонтакте, Одноклассники, что вы будете добавлять людей в такие приложения, как Яндекс Яндекс.Дерайв, а уже это приложение вам будет начислять в это приложение 600 рублей. И да, с одного человека 600 рублей. Вы можете в один день Добавить в это приложение как минимум 3 друзей, которые туда должны свой паспорт ввести и свое лицо. И тем самым уже вы получите 600 рублей. Неважно, будет ли человек пользоваться данным приложением или нет. Вывести эти деньги можно на любой свой кошелек, Яндекс деньги, Тиви кошелек и так далее. Также можно спросить помощи, можно также сделать добро отправить деньги в любой из фондов, показанных в этом приложении и так далее. Яндекс Дорайв, брат, что это видео сделано? Демо режим Я покажу Яндекс Дорайв. Это вообще каршеринг, который по Москве и по другим городам, как Санкт-Петербург, Казань и так далее распространяют все свои машины. И люди могут брать в аренду машину от 3 рублей в минуту. И тем самым вы можете заработать на этом 600 рублей с одного человека. Вот вы как вы видите. Сколько машин у Яндекс Дараева есть. И все машины можно арендовать. А это может быть ваш реферальный знакомый. Либо дорогой какой-то человек. И вы за это получите 600 рублей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока.